Добрый день! Меня зовут Мария и я представляю ФГБУ ЦКИМИНКОМ Связи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Как изменить текущий статус объекта учета в подразделе 1.2 электронного паспорта объекта учета? Для изменения текущего статуса объекта учета необходимо направить соответствующий запрос на адрес электронной почты Единой службы поддержки в ГИС ру с указанием номера, наименования, ссылки на объект учета и требуемого значения поля «Текущий статус». Обращаем внимание, что для изменения поля «Текущий статус» статус электронного паспорта объекта учета должен быть на доработке. Как включить мероприятие по информатизации в статус положительное заключения неутв в план информатизации? Для того, чтобы включить мероприятие по информатизации в план информатизации, необходимо нажать на ссылку «Добавить в план» в блоке дополнительной информации справа от паспорта мероприятия по информатизации. Включить мероприятие по информатизации в статус «Положительное заключение неудф» в плане информатизации возможно, если статус последнего «Черновик» или «На доработке».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 Предварительные проекты планов информатизации, заключение Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на предварительные проекты планов информатизации, включая заключение Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на мероприятия по информатизации, включенные в предварительные проекты планов информатизации, направляются государственными органами Министерства финансов Российской Федерации, Министерства здравоохранения, Российской Федерации в части Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в части Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в составе информации о распределении и обосновании бюджетных осикнований федерального бюджета, бюджета Государственного внебюджетного фонда на очередной финансовый год и плановый период по кодам классификации расходов бюджета.